Когда я была маленькой, но еще меньше, чем сейчас, я больше всего боялась кориозных бактерий. Карис, это когда маленькие частички микробы появляются на зубах. А потом мама отвела меня в Dental Fantasy. И там было очень здорово. И я стала ждать зубную фею, когда она придет. Еще в Дентал Фэнтези показывают мультики. Там можно даже поиграть. Некоторые дети плачут и хотят уходить. очень хорошая книжка. То есть не страшно. Мне нравится здесь. Когда очищу дома зубы, я думаю про моего доктора. Ведь он радует, что я все делаю правильно. Dental Fantasy. Мы лечим детей как взрослых, а взрослых как детей.